I never Ух, ребята, еду с работы, настроение хорошее Вот э, вы говорите, достал я вас, что я прошу подписаться Я, конечно, все понимаю, ребят, достал я вас Но я буду про это кричать, кричать постоянно Подпишитесь! Ух, ем, ем Вот это стрёмно, ребят, сейчас было Вот это сейчас было реально стрёмно. Я как работяга буду медленно, не спеша, а размеренно качаться в свое удовольствие. Блять, мне сейчас зомбус сука, ну перьяхитесь вы, питеры, блять, гнилые. Не... Качаться в свое удовольствие. Блять, почему нам не два моба, да? А? Ну бей! Твой блять, ебаная! О нахер! Если ты такой же работяга, как и я, заходи вечерами на мои стримы. И спокойно, под лайтовую, тихенькую музычку будем с тобой развивать своих персонажей.